Всем привет! И меня часто спрашивают в каком приложении я записываю экран своего компьютера. Я записываю экран своего компьютера в приложении Filmora 9. Это самое удобное приложение, которое я только знаю. Для того чтобы записать вам здесь голос или э, за кадром голос, или же записать свое видео с экрана компьютера. Вам нужно нажать вот здесь вверху файл. И здесь у вас есть. Либо же импорт, либо же загрузка, либо же записать медиа. И здесь у вас высветится окно, а, запись с веб-камеры. Если у вас веб-камера есть, вы можете записать видеоролик с веб-камеры. Если у вас нет видеокамеры, вы можете записать просто экран ПК. У меня видеокамера есть, но я ей пользуюсь только на Твиче или вы можете записать голос для уже готового видеоролика который у вас есть в медиатеке ну или просто в библиотеке windows как я называю вы здесь можете озвучить видеоролик и это в принципе самое удобное приложение которым я только пользовался и всем рекомендую на скачивание фильмору я оставлю в описании торрент файл Скачивается очень быстро, потому что Фильмора весит очень-очень мало. И можно скачать практически даже на древний ПК. И у вас в принципе понятность Фильмора, потому что у нее невысокие требования к Windows, к компьютеру и к мощности вашего интернета. То есть вы можете даже без интернета э, записывать ролики, здесь он не требуется. То есть, если вы хотите записывать ролик там по какой-то игре, которую вы скачена, вы можете даже без интернета спокойно использовать фильмору 9. Это самое лучшее приложение. Если я вам помог и просто нашел лучшее приложение для вас, то поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Кстати, не забудьте нажать на колокольчик и отправить другу. Всем спасибо за просмотр, всем пока!